Приветствую! С вами опять я, Сергей Бердачук, и мы продолжаем курс по контекстной рекламе. Сегодня я хочу обратить еще раз внимание на то, что вот вам хочется в бой, хочется сразу дать рекламное объявление. Для того чтобы контекстная реклама работать, работала, я хочу обратить внимание на то, что это ваши деньги. И насколько вы хорошо подготовитесь, настолько эффективно вы эти деньги, это ваш бюджет будет расходоваться потому что тут выбросить 100 долларов вылетает моментом Понимаете, поэтому чем тщательнее вы сделаете всего три тысячи тысяч это бюджет который может буквально за час даже быстрее скликаться поэтому тщательно готовьтесь к каждой рекламной кампании обязательным порядком вот у вас рассмотрите как вы каждый раз, когда вы запускаете рекламную кампанию, должны четко себе представлять ваш потенциальный клиент какой запрос он задает в поисковую систему. Ему в результатах выдается ваше рекламное объявление. Плюс рекламное объявление ваших конкурентов. Ваша задача в этом рекламном объявлении. Максимально точно соответствовать вот этому запросу. Плюс, здесь у нас всего строка-заголовка и две строки самого объявления и плюс строка с адресом. То есть 4 строки. 25 символов обычно э, заголовок, 35-35 текст. То есть у нас реально меньше 100 символов на подачу всего рекламного объявления. Желательно, чтобы вот эта вот ключевая фраза фигурировала у вас в объявлении, и здесь опять же был какой-то призыв к действию. Очень важно, чтобы по ссылке, которую человек переходит, он попадал на страницу сайта, которая соответствует вот этому тексту, который он набрал. Вот он искал планшеты, например, сравнить там планшет Asus какой-нибудь. Asus и Nexus, вот ему должно быть так и быть, сравнение планшетов Asus Nexus, и дальше пошла статья там описывающая характеристики, сравнение и так далее, а в конце мы даем или сбоку где-нибудь даем предложение, спецпредложение, только сейчас в магазине таком-то можно приобрести со скидкой этот планшет. Наша задача для того, чтобы была оптимальная вот рекламная кампания, каждый раз, когда вы любой продукт вы продаете, вы должны выстраивать отдельную цепочку. То эта вот цепочка должна быть для каждого продукта своя. Если вы будете пытаться все это вместе сделать, как часто делают рекламные кампании, а самая большая ошибка это на главную страницу сайта ведут. То считайте, что вы деньги в трубу выбрасываете. Да, она будет работать, но эффективность такой рекламной кампании будет очень низкой. Потому что конверсия страницы. Запрос, объявление, страница посадочная, то есть это вот рекламный текст. Даже так она. Называется продающая страница единица или landing пейдж. Независимо, какое вы там действие. Конверсия в нужное вам действие, например, в покупку или в email, в подписку напрямую зависит от того, насколько вы все это продумаете и тщательно сделаете. Структура. Очень важно тут само объявление клик through rate. Качество, качество объявления, насколько оно хорошо написано. У вас должно быть все время тестирование, нескольких вариантов. То есть одно, второе, и вы всегда должны сравнивать. Примерно после 40-50 кликов выбираете то, которое побеждает. То, которое хуже дает результаты, мы его останавливаем, создаем новое. И так у вас постоянно эта цепочка должна здесь... Тестироваться. Точно так же и с продающими страницами. Здесь у вас должен быть сплит-тест нескольких страниц. Сплит-тест делается достаточно просто. Есть бесплатные механизмы Google AdWords. Точнее, сейчас это уже в Google Аналитику перенесено. Технически это делается достаточно просто. Легко найти в поисковых системах, как это организовать. Ваша задача именно повышать конверсию всей цепочки. В общем-то, на сегодня это все, что я хотел сказать. Понравилось. Внизу страницы есть кнопки соцсетей. Нажимаете на них, и вам будет предоставлена ссылка для скачивания этого урока. С вами был Сергей Бердачук. Это курс по контекстной рекламе. До свидания.